Вопрос к административному ответчику улугненно. Данное хода поддерживаете или нет, нет? Ваше мнение? Нет, не поддерживаете. Не поддерживаете. Вопрос представителю межмуниципального управления. Возражаем, возражаете, возражаете не проведение не. видеосъемки данного судебного заседания. Еще. Еще. Еще. Еще. Еще. Еще немножко. Полностью рождения. 27 августа 94 -го года рождения. Так, место службы, как должностное вы лицо участвуете и должность. Отдел полиции 19, делала часть помощника коллективного дежурного. Отдел полиции межмуниципального управления, да? Работа да. России, Хорошо, присаживайтесь. Так, и представитель межмуниципального управления, да? Да, Николай Славович, инвестиции по вредности. Представлено служебное стабильное, доверенность, диплом на высшем медицинском образовании, Средство заключения брака, то есть у вас перемена фамилия, фамилии, да? Присаживайтесь. Так, поскольку мы уже установили, что происходит, Денис Владимирович, хочу сразу задать вопрос. Штативчик установили с камерой. Производите видеосъемку? Никак нет. Ну тогда, пожалуйста, уберите телефон. Производим аудиозапись, что не запрещено. Аудиозапись вам может и суд предоставить. Пожалуйста, уберите телефон. На каком основании можно узнать? Я вам сказал, что я вам запрещаю. Запрещаете что? Съемку. Вы не имеете права запрещать съемку. Я вам имею право запрещать съемку. Не имеете права запрещать съемку, до за сколько ходатайств такого еще не рассматривали. А -а -а -а -а -а. Дополнительно разъяснить о том, что вы обязаны исполнять Требования суда. Вы отказываетесь, да, выполнить э, требования суда? Требования а в чем заключаются? Я вас попросил убрать смартфон и производить видеосъемку. Я не производил видеосъемку. Вы хотите, чтобы я в этом убедился? Пожалуйста. В таком случае, пожалуйста, направьте смартфон на себя. Сейчас, пожалуйста, разверните камеру. Куда разверну? Поверните ее на себя. Вы поняли, о чем я прошу? Еще. Можно еще? Еще. Еще. Еще. Еще. Еще. Еще немножко. Меня Себя. Пожалуйста. Да, у меня заявление об отводе по новому основаниям, поскольку в начале судебного заседания суд так и не прекратил нарушать федеральный закон, а также конституционные права граждан ограничивал, а именно Ограничил неотъемлемое право экстрактной статьей 29 Конституции получать информацию любым способом. И, соответственно, это является обстоятельством, которое подвергает сомнению беспристрастности и эффективности судьи. Как указывалось ранее, я оставил за собой право в случае нарушения федерального закона, а тем не менее, тем более Конституции заявлять отвод, вот по тому основанию, что суд запрещал собирать информацию путем запрещения вести видеосъемку. Все вот, да? Пока, да. Так. По видеосъемке давайте все-таки определимся. Давайте сначала по оплогу определимся. <связать> Извините. Если хотите вести видеосъемку, соответственно, наверное, вы должны к суду обратиться в этой связи. Нет, не должен. Я должны? хотел бы уточнить, что конституционное право является неотъемлемым, обращаться по нему я никому не обязан. Извините, я только что зачитывал очень подробно правила поведения. Тогда Ваши прошу разъяснить, вы, не вы меня не прерывайте, пожалуйста. Тогда я прошу разъяснить. Вы, пожалуйста, уважительно вы вы не относитесь к участникам. Я вас а, а, уже, а вы не, не желаете слушать ни суд, ни процесс. окружающих вокруг вас. Давайте мы вернемся к самому началу.